Их прозевал здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 14 декабря наступил старый новый год и у меня выдалась возможность выехать на рыбалку сегодня я решил расширить свою географию то есть географию своих поездок и приехал в шатуру на святое озеро вот. сейчас уже время 11 час вот приехал я всегда как всегда затемно засверлил лунок 7 закормил средняя глубина около 3 метров плюс-минус 20 сантиметров вот сегодня у меня в качестве прикормки э, green fish ice взял 2 килограмма закормил <связано> извините клюнуло Закормил каждую луночку. вот. Ну вот, в этой луночке, в частности, было у меня больше всего поклевок, поэтому я решил поставить палатку и осесть именно а, здесь. Время от времени мы с вами будем выбегать, как говорится, облавливать прочие луночки. Вот, а сюда будем прибегать греции Ловлю я сегодня на крупный мотыль. Вот маленькая около трех грамм э, вольфрамовая трех грамм, не знаю, маленькая вольфрамовая мормышечка. Вот два-три мотыля. Вот есть один уже вот такой у нас. В них не разбираюсь, подлещик или густерка. Вот. Так что давайте половим рыбу и посмотрим, чем все это дело закончится. Поехали. Ну что, дорогие друзья, за рыбалку. Пусть крючки наши не затупятся, а рука не устанет подсекать. Человек на рыбалке первое дело. Ух, -ху -ху -ху -ху. Вовремя. Выпили. Ой. Вот он, он, еще один. Не знаю кто. Удачно. Поднял. У меня плавочек. И вот такая вот милая... маленького вольфрамовая мормышечка Давайте насадим Запустим Насадила два И поехали. Боюсь, что чаю мне попить не дадут. Ну и слава богу. сплыл <сосатый> сплыл есть мешается датчик это холод <сосатый> мешается значит берем Красавица. Не дает чая допить. Давай теперь насадим. Тут шайта. Ну что ж такое? Нельзя одновременно рыбу ловить и снасти вязать. Лучшая вот это Взяла на огромную просто мормышущую, поменял снасть, поставил тяжелый как груз мормышку сверху, отводной поводочек, взяла на мормышку. Вот такая вот снасть. Вот такую мормышку пришлось подбирать поплавок трех составную боюсь что его мало боюсь что сейчас придется мне еще маленький поплавочек один на цепи такой 4х так ну что давайте подождем под мимо поклевыва ушел вообще чуть куда что ж такое-то, ё-моё ну ладно, хоть и всё перенасадились Тайтана хороший подъем. Так, еще раз очко Взял прям сходу. Ну вы в принципе все видели. Палатки хорошо, тепло. Дождь не льет, ветер не дует. Благодать. Ну, давайте посмотрим. Фух. Ну что, друзья мои, сейчас время 26 минут первого. Вот за это время я поймал 5 подлещиков. Поклевки нечастые. Подъемы бывают, но не каждую поклевку удается засечь. Ну, оно частенько так бывает. Созванился со своим коллегой, спал Юричем. У него десятка кукушков. Не знаю, у меня сегодня день белой рыбы. Но в любом случае, вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя рыбалка, Время я провел хорошо. Недаром говорят, что время, проведенное на рыбалке, на охоте, господом в счет жизни не идет. Погода сегодня ветренная, сильный западный ветер, дождь в перемешку с мокрым снегом. Вот. было бы здорово все время сидеть в палатке и не казать нос на улицу но к сожалению в течение всей рыбалки приходилось выходить на улицу облавливать другие лунки смотреть где ты были поклевки, где-то прикормка была истрачена впустую, рыба так и не подошла, ни потычки, ни шевеленки. Самая результативная вот, вот эта лунка, которая в палатке. Вот. Планирую посидеть часов до трех. А потом будем выдвигаться в сторону дома. Ладно, рыбалка продолжается, давайте дальше ловить рыбу. Ну что дорогие друзья наверное сегодня рыбалка будем будем заканчивать итогом сегодняшней рыбалки стало 5 подлещиков те которые жизнеспособные отпущу те которые не жизнеспособны не знаю отдам кошкам вот ну что день прошел клевало не очень но свой адреналин получил, зуд снял, поэтому хочется надеяться, что у вас, друзья мои, рыбалки будущие будут более удачные, удачливые, чем мои. Ну а я прощаюсь с вами, оставайтесь на канале, смотрите новые видео, все будет дальше. Ваш Алексей Романов. Пока. Поплыл. Поплыл. Тоже сейчас поплывет. Зариентирован немножко. какой глупый, а этот тоже живой, ну ладно, вроде бы все живые, это наверное с глазом, а, это за глаз поймал, не знаю выживет, нет, плыви уж, давай, ну, ладно,